Регулярное посещение гинеколога поможет сохранить женское здоровье. По современным рекомендациям проходить гинекологический профилактический осмотр показанный не реже одного раза в год. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете самое важное о профилактическом осмотре у гинеколога. Пожалуйста, досмотрите видео до конца, чтобы получить Памятку о таком осмотре, на профилактические осмотры обращаются женщины разных возрастных групп, но чаще они самостоятельно приходят, что им нужно обследоваться раз в год. Комплексное гинекологическое обследование оно включает в себя несколько этапов. Первый этап это беседа с пациенткой, сбор анамнеза. Далее проводится гинекологический осмотр, начиная с осмотры наружных половых органов, оценивается волосение, различные патологические изменения, отечность, атрофия, опухоли, гиперпигментация, опущение стенок влагалища можно выявить самостоятельно при натуживании, выявляется патология шейки матки при осмотре в зеркалах, устанавливается зеркало в влагалище, осматривается влагалище, влагалищная часть шейки матки при биомануальном исследовании, то есть при пальпации, выявляется уплотнение, увеличение матки, и также различные образования в области придатков. Далее уже проводится исследование на микрофору и на цитологию. Это ПАП тест и цитологическое исследование с поверхности шейки матки и цервикального канала. На профилактическом осмотре обязательно производится забор мазка на онкоцитологию для выявления патологии шейки матки и начальных проявлений рака. Причиной онкологических заболеваний шейки матки является носительство вирус попелом человека высокоонкогенных типов, которые мы можем обнаружить при взятии мазков на онкоцитологии. Данные методы являются высокоинформативными для выявления патологии шейки матки. Мазок необходимо взять у женщин с 21 года до 65 лет. Также берется мазок на микрофлору для определения лейкоцитов, характера микрофлоры, наличие трихомонад, гонококков, грибов и ключевых клеток. Вышеперечисленные этапы являются обязательным для гинекологического обследования. В дополнение к гинекологическому осмотру я бы рекомендовала пройти и УЗИ органов малого таза для выявления внутриматочной патологии и исключения опухолевых процессов, придатков. А перед визитом к гинекологу необходимо за сутки исключить половые контакты, не использовать средства Интимной гигиены, не применять спринцевание и за неделю исключить влагалищные свечи, спреи и таблетки. Регулярное посещение гинеколога поможет сохранить женское здоровье, выявить заболевания на ранних этапах и назначить эффективную терапию. По современным рекомендациям проходить гинекологические Профилактический осмотр показан не реже одного раза в год. По времени гинекологический осмотр с проведением УЗИ органов малого таза занимает не более 40 минут. Нерегулярное посещение гинеколога чревато выявлением онкологических заболеваний на поздних стадиях развития. Регулярное посещение гинеколога – это не только залог профилактики заболевания, но и счастливой жизни. В благодарность за то, что вы смотрели это видео до конца, я хочу вам сделать подарок. Нажмите, пожалуйста, ссылку под видео, чтобы получить памятку о профилактическом осмотре. У специалистов альфа Центр здоровья есть большой опыт по проведению профилактических осмотров. Поэтому, если вы хотите получить эту услугу качественно, приходите к нам.